Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Магивара. И сегодня седьмая часть дней рейдов, как всегда, в пятницу уходит. Но как неожиданно, я вам скажу, что эту, эту рубрику я завершаю и, наверное, больше не буду снимать, потому что ее на канале вообще никто не смотрит. Поэтому э, я у вас понимаю, что это довольно-таки неинтересно смотреть, как э, лучницы долбят по 15 минут. Вот и буду снимать что-нибудь другое, поинтереснее, чем дни рейдов. Обязательно сниму. То, чем я сейчас занимаюсь, во-первых, сейчас идет событие Hammer Jam, которое ну, довольно-таки очень сильно поможет в развитии моей основной деревни. То есть там 50% скидка на все вообще, все сооружения, которые. И в том числе забор и герои. Поэтому просто буду прокачиваться очень быстро за счет этого. Вот. И ждите видос на моем канале в будущем, как я прокачиваю забор э, и остальные. Э, короче, не буду спойлерить, в целом вы сами все увидите. Вот. И насчет дню рейдов, как я и говорю, все завершается. Все, не буду снимать больше. Э, то, как я лучницами здесь сижу атакую, я уже понял, что это неинтересно. Да и в целом мне тоже. Потому что, ну, контента мало довольно-таки в этих, в, этой, в этой столице, Да. Ускорил это видео, потому что реально очень долго все это происходит. Мне бы самому было бы скучно смотреть на это. Вот, ребят, напишите в комментариях, как у вас дела, что у вас там нового, как у вас, ваша неделя прошла, что вы, чем вы занимались. Вы можете написать в комментариях какие-нибудь идеи по поводу Clash of Clans. А может быть, вам интересно именно что-нибудь по поводу ночной деревни. Обязательно сниму, либо побольше основную. Вы напишите обязательно, я об этом... Сто процентов узнаю и, на и напишу вам в ответ. Кому интересно по поводу э, миксов, вы можете использовать абсолютно любые миксы. Не обязательно э, делать э, то, как я сейчас, лучницами меня вот, можно просто по-разному. И набивать те же самые э, столицы клана. И вообще спокойно не задумываясь э, о том, что вы что-то сделаете не так, как на видео можете по-другому вообще в любом случае э, са сами экспериментируйте и добавляйте свои так сказать, фишечки можете вообще по-любому э, получить награду в конце этих днёх рейдов это главная медали рейда монеты вот, вот, вот, вот эти они самые важные так как можно за них купить и ресурс и зелье или вообще все что хотите кроме книжек и молотов ну и что ж, моя атака подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.